Я с вами, Макс Прайм, сегодня расскажу, почему долго роликов не было и почему именно сейчас э, мы вспомним, что когда Россия нападала на... или просто послушала то, что референдум, то, что проблемы в Украине были в 2013, 2012, 2014. Этому мы тему поговорим с вами, закончим. Наверное, думаю, или будем продолжать по теме, пока не закончится ответ. Значит, смотрите, что я нашел лучшую информацию, которая реально поможет легче мне дальше продолжать снимать. Мы знаем правду, то что первые случаи э, россиян в Украине, которые хотят, говорят, состав вернуться или назвать себе Новороссией. Или ТВНТП. Сначала там Новороссия, то эти вот э, два территории э, назвать как Япония, там МТНР, что-то такое вот. Первым был крым как вы все знаете. Хотя говорят, что Донбас типа там били. А почему-то говорят? Потому что хаос по Украине. Ну, я еще был маленький, нам запрещали показывать, что там на улице. Есть только шанс доверять не людям. Потому что не всякому сказать, нас бомбила Украина. Фактов нету. Есть только... Например, работают с журналистами и ходят снимать контент в Донбассе, в Крыму, где угодно. Я смотрел, прям лично прикольно было, и, точнее плохо, конечно же, слышно выстрелы в Крыму. Доказательства тому есть 2014 год. Я не видел видео 2013-2012 про стрельбы в Украине, хотя новости были про какие-то маньяков, всякое такое. Но факты не, не были замечены, не были видеоролики доказаны, формат такие вот, фотографии, конечно, можно перемонтировать, потом выложить, дату поставить 2014, на самом деле, 2022 год. Все можно подменять, сейчас такая эра водолейская, которая реально может быстро все это читать и все же мешать, поэтому... Насчет этого, почему же только Донбасс и Крым? Почему же не от Харькова и, Донб... и к Одессе? Кстати, там еще Кироградскую область, Крапивницк добавили, но там я не заметил до 2014 года проявления э, людей, которые хотят в Россию. И там министры, президенты в этом регионе, которые хотят в Россию, они могут подписать секрет над Украиной. И состав написать себе, например, Херсонская, Народная Цикулика, Николаевская, Одесская, Херсонская, Жатомирская, Подожди, как там Жатомирская? Запорожечка. область, вот так вот. Сейчас их оккупировали, можно так сказать, я не знаю, как правильно назвать, атаковали, напали, пишите правильно. Если вы вдруг знаете. Но уже российские говорят, что это война, потому что, потому что Украина помогает Евросоюз. Поэтому назовем, просто, назовем это все просто войной. И пора, наверное, уже заканчивать. Ведь мы уже знаем правду, что э, в Харькафе не было революции, не было народной республики. Почему только Донбасс? Почему только Крым? почему не Херсон хотя бы, потому что сейчас захватили, потом обратно их выхнули, и Киев захватили, только я не слышу, что Киев должен быть, почему Киеврадская -то область тоже не должна быть, там еще некоторые колоды помешали, и скорее всего, и хотят, наверное, наверное всю Украину только об этом э Западная Украина не хотят их, ведь они украинские знают, а если любого человека русскоязычного, что скажет Западной Украине, ну он посмотрит, проанализирует, сказал он на русском или не сказал на русском, например, как меня проанализировали, ничего не сказали. Но это еще было в детстве. Так что как-то просто проанализировали. Вот так вот. Всем удачи, всем пока. Пишите свои мнения в комментариях. Мы можем продолжить такой же теме лишь что-то новое. Ромат, пиши в комментариях. Пока.